Эти песни, особенно мелодии, могут показаться старомодными какими-то. Но вы не представляете, как сложно было приблизиться к той эпохе. Потому что мне я пишу музыку, и просто писать какие-то такие песни под гитару я не мог. Той эпохи, музыки той эпохи, мы почти не знаем, кроме военных маршей, чтобы не, творить, не натворить вот какой-то эклектики. Заморские вьюги И терзают нас дьявола звуки Нанося нам смертельный урон Пусть свет вражья пурга. Мы по бредкам царевых солдаты Нам по росту победные лады Ни к чему, нам врага Как положено, брат, рядом с братом. Поднимайся, народ, призывает а тот, на велкер, вы святой император. Поднимайся, народ, призывает а тот, на велкер, вы святой император. Вспомним Богу и наших отцов, Вспомним жизнь, Императора Павла, как он правил Россией со славой, Несмотря на подухи лжецов. Только столько так чего же мы, русские, ждем? Хватит в рабстве Песовском Пусть Россия и нами гордится. Когда мы за Россию умрем, пробил час на кого? Станем строй боевой, Так воин брат, рядом с братом. Поднимайся, он призывает, а Павел первый Святой. И тогда развернется над нами То трехцветное крыши, царское знамя, Что когда-то венчало престол. Только стой нам всем. Зататить. Царь вдохнёт в нас небесную силу И воскреснет из праха Россия, Чтобы к Богу на крыльях лететь. Пробил час, на народ, Встанет строй боевой, Как положено брак рядом с урнаток. Поднимайся, народ, призывает в поход Павел первый святой, Павел первый святой император. На Россию как стоят бороды, на личели заморские люди и терзают нас дьявола судьи, Нанося нам смертельный урон. Пусть перед собой по предкам царёвы, солдаты, Нам по росту победные платы, Ни к чему нам бояться врага. Пробил час на комой, Встанем в бой Как можно, брат, рядом с братом. Поднимайся, народ, призывает погод. Павел первый святой, Святой императ